Друзья, сегодня мы будем использовать рецепты вот из этой книги Герхард Фейнер «Мясные продукты. Немецкая практика». И будем мы сегодня с вами делать пивной окорок. Пивной окорок, ну, я знаю эту колбасу и делал уже эту колбасу. Она называлась у нас Бир Wurst на канале, года три назад, да? Вообще называется биршинкин, Ну а здесь она называется пивной окорок. Почему нет? Смысл в чем? Смысл в том, чтобы ты Смешал два фарша. Фарш вареной колбасы, эмульсию, и фарш ветчины рубленной. Вот, вот весь и смысл. Выбираем свинину, режем ее на полоски, и часть из этих полосок мы будем солить прямо сейчас нитритной солью, да? А часть э, мы распустим на мясорубке и сделаем из этого эмульсию. Перед тем, как сделать эмульсию, я должен немножко подморозить на это мясо, этот фарш, да? В принципе, все. Пока фарш подмораживается, этот крупный фарш... Просолится, да, кусочки просолятся, а мелкий фарш подморозится. Потом мы мелкий фарш взобьем на блендере и добавим туда уже соленые кусочки. Все, все очень просто. Мы режем свинину, не жирную часть тонкими полосками, а жирную часть любыми полосками это мы измельчим уже на мясорубке. Эта часть у нас останется не измельченная, крупная, как ветчина, а это будет у нас в виде эмульсии. Фарш помещаем в пакет, разминаем тонким блинчиком и помещаем в морозилку, чтобы быстро проморозилось, но не совсем в камень проморозилось, а только сверху схватилось твердым льдом, а внутри еще должна остаться мягким. Это примерно полчаса, минут сорок. Пока фарш для эмульсии замораживается, мы порежем тонкими полосками нежирный окорок, для того, чтобы его пустить на рисунок. И тут же сейчас мы вместе с вами просолим путем перемешивания. Солим двумя процентами нитритной соли, чистой нитритной соли. 2% это 20 граммов на килограмм. Когда цвет станет серым, значит мясо просолилось. Фарш слегка подмороженный. Кладем в блендер и взвешиваем 20 граммов нитридной соли и 10 граммов смеси для биркетса. Добавляем в блендер, наливаем 300 миллилитров воды и взбиваем до 12 градусов. Обратите внимание, измельчение ведем до температуры 12-15 градусов. Ну, сейчас 14. Оптимально. Фарш сосисок готов. Смешиваем его с фаршем ветчины. Mm -hmm. Эмульсия должна быть длинной. Смешиваем с ветчиной в соотношении 40 на 60. 40 сосисок, а 60 ветчины. Получится красиво батончики делаем примерно 30-40 см длиной э, и оболочка может быть любой совершенно это может быть синюга, пузыри э, свиные это может быть фиброзная оболочка коллагеновая оболочка э, целлюлозная оболочка калибром от 60 мм набиваем с помощью колбасного шприца но можно и вручную, если у вас нет колбасного шприца набиваем максимально равномерно укладывая фарш под оболочку Вяжем любым удобным способом, как правильно вязать. Смотрите на нашем канале ролик «Вязка колбасы». Помещаем в духовку, выставляем 80 градусов. И э, наливаем воды в поддон, если вы используете пластиковую оболочку, полиамидную. Если у вас любая другая оболочка проницаемая, коллагеновая, фиброзная, натуральная, тогда э, идем по схеме обсушка, обжарка, варка. Обсушить для корочки, а только потом варить пар. Друзья, небольшие новости. Инстаграм у нас заблокировали, поэтому все те, кто мне пишут в Инстаграм, не пишите, не могу прочитать. И переходите на наш канал в Телеграме. Павел Агапкин, он так называется, прям по-русски. Пишите и находите меня. Либо пишите мне в нашем сообществе Ем Колбаски во Вконтакте. Ну, либо в личке там. Павел Агапкин тоже есть. Я там свой старый кабинет тоже активировал. Вот. Про YouTube хотел еще сказать. Возможно, тоже будут ограничения в России, да, наложенные на эту площадку. Поэтому все те свежие ролики, которые у нас есть, там их штук, наверное, 8 или 10, на, на сняты заранее, мы, скорее всего, будем выкладывать с большей периодичностью во Вконтакте и в Телеграме, да, между собой ссылочками прошивать. Вот. На YouTube, скорее всего, это будет реже. Поэтому все ваши актуальные вопросы... И все самые актуальные рецепты вы смотрите э, во Вконтакте. Ну или в Телеграме. До новых встреч на новых площадках. И что у нас за антураж, да? Ребят, очень рекомендую. Э -э, гидропоника. Посмотрите, смотрите, какая классная. Это помидорочки. Помидорочки. Вот там у меня даже укропчик. А вот тут какая-то новая такая штука тоже интересная. Она вертикального роста. такая вот штука. Тут водичку наливаешь и она сама собой воду пропускает, она, на ней все вырастает. Так что так вот, елочки посадил, смотрите -ка. ну, одна уже сдохла. В общем, тихая, тихая радость, чего и каждому из вас желаю. Ну что, прошло у нас 6 часов, колбаса даже уже и остыла на балконе и, в принципе, вот так, так она выглядит, в принципе, все хорошо. Поры, конечно, я вижу, но тут что, с порами ничего не сделаешь, при кутеровании они, конечно, появляются. Режем. Режем и смотрим. Я вижу, что ветчинный рисунок достаточно. Нормально мы выделили его, да? Ну, давайте его так порежем вдоль, в длину. и Посмотрим, что получается. Вот такая вот, ну, собственно, что планировал я, то и получается. Ой, имбирёчек, имбирёчек. Вот в смеси, которая либеркезы, там имбирёчек есть. И она, эта колбаска, вот именно имбирёчком, имбирём и выделяется. Да. Ну вот как-то так. И ветчина, и вареная колбаса. в том числе. Имеет душистый перец. Черный перец. Хорошая. Плотная, насыщенная вкусом изделия. Здесь есть и текстура, жесткая кусаемость, да. И в то же время и сочность от вареной колбасы. Этим колбаса Бир шинкин, или пивная колбаса. И отличается. <свист> ну что же, хорошо, красиво, да, ну красиво же, э -э вкусно, ярко, запоминающийся, да? и достаточно недорого. Ну, по крайней мере, дешевле, чем просто купить мясо, это правда.